Всем привет, а перед началом ролика хотел бы вам сказать о таком канале под названием Sip Games. у него очень крутые видео, он снимает очень часто стримы, у него, наверное, на канале больше стримов, чем каких-нибудь, ну, простых видео, ну, в общем, заходите, подписывайтесь, я подписался. Всем привет, с вами Fairy World, а точнее мир Фэйри. И сегодня мы поиграем в режим SkyWars. Надеюсь, мне сегодня повезет. Да, и сейчас так, так как мы зашли на MindPlex, и мы сейчас зайдем на SkyWars. Да, это наше второе... нет, первое или второе, ну, я не помню, но сейчас мы поиграем. Ладно, без разницы. А вот мы уже появились и сейчас возьмем все свои вещички, вещички. О, у меня повезло, два снучка получилось появилось сегодня. Так, что лучше, пять плюс броня, наверное, плюс пять лучше. Ну, вот и... урон. Строим, попробуем, надеюсь, не умрем. Курочка, девочка спалась мне, надеюсь он нам повезет и мы в середину сразу не будем идти, вот что я что-то боюсь, так, сначала пойдем вот на этот остров надеюсь нам повезет и мы не умрем, так, дальше лучше дерево, У земля еще пригодится Так, есть какие-то курочки. Ну, извините, но мне нужно. С маленькой курочки начали падать вещи. Хм. Ляд, что то тут смогло быть. Что-то мне еще не повезло. Хотя бы добуду дерево. никого нет, мы пойдем вон туда, давайте возьмем еще из дуба и в них еще дубов немножко, дерево то есть, точнее, извиняемся, я немножко приварил, о, тентер спаун, я здесь щеку, смотри, а я еще не, еще не взял, Есть члены, ладенки и какие-то уже вещи есть. А вот это девочки, амазничи. А о, вот это, о, вот это везение, вот это вот везение. Мне вот везет, очень круто. Возьмем в случае положим прямо сюда, будем держать. Так и Здесь мы не Здесь уже кто-то был, я вижу. Там все сумочки... Короче, везде сумочки у... украли. Он уже у нас там. Да. Это не везет. Блин, блин, блин, блин. А, -а, -а. а вот мы появились. Да, наконец-то я просто отходил. Ну, вы этого не увидели, может быть. Вы издеваетесь, ну ладно. Так. Ну, спасибо. А, она набьет яйца, мы кидаемся. Ну, понятно. Я, походу, понял, для чего нам нужна эта курочка. М -м -м, интересно, все вещи взял? Ну, больше шансов, что да. Ну, давайте еще возьмем яички. Печки же нужны. Чтобы кидать во всех. Да. Воу-воу-воу-воу. Куда ты курочка? Ну нет. Ну блин, курочка упала. Жалко курочку. Хеей! Всем привет, туч-туч, туч, туч. Ах, газ, все взял. И это плохо, что он все взял, да. Сейчас мы возьмем вот здесь. Не заметил, не заметил, не очень везет. Откуда у меня щит? Круто! Круто! Куда щит? Хм, Прикольно. У них ничего нету. Жалко. Я немножко киболел. говорил, что я думаю. Да. О! вау воу воу Это круто! оу оу оу оу оу оу Как сундучков. Это офигенно! Походу, кто-то поставил! Не могло ведь так просто появиться! Мне кажется, я хожу по кухне. Скорее всего, да! Поэтому я... У-у-у-у-у-у-у-у-у! у -ху -ху -ху -ху. Еще... Вот такое везение будет, если выпадет. На, на, на, на, на тебе, на. Ну что за читер? Он не бьется, люди, он не бьется. Так нечестно, он не бьется. Люди. Ну блин, такие читеры. Через пять секунд мы продолжим. И мы продолжаем. Привет! О, -хо -хо -хо. ха ха ха ха, -ха, -ха. Э, Да видишь, Эй, куда пошел? Эй, сюда нельзя. Эй. Ты куда идшь? Сюда нельзя. Открыли. Пока. Вс, отстань. Я сказала, отстань. Ну куда ты идешь-то? Я сказал. серии мы проиграли ни один бой был не выигран к сожалению ну, чит, ну читеров все портит, портит, портит Не видео портят У меня бомбит ладно все подписывайтесь на канал ставьте лайки я буду еще Skyward снимать. Но, может, в следующей серии я победу уловлю. И будет очень круто. Ладно, пока.